Всем привет, друзья! С вами канал Fishing Pink Вот наконец-то отступили суровые сибирские морозы И мы с моим другом Александром выехали на зимнюю рыбалку Приехали на протоку, протоку реки Томь Половить окуня Сорожку А может быть даже и щуку Жерлицы взяли с собой Вот такая красота Пустота Никого нету Александр он впереди идет Заряженный На большую рыбалку и крупную рыбу Добирались мы сюда 2 часа по темноте, еле доехали. Дорога, в принципе, хорошая. Вот так, снимать крайне сейчас неудобно. Иду сам он с буром, с палаткой, с рюкзаком, с ящиком. Давайте сейчас дойдем уже до места и начнем ловить рыбку. Вот, друзья, вышли бы на реку Толь. Шли, наверное, километра 4 Все спотели Упыхались Килограмм по 20 с собой всего не все Снастей, палатки Обеды Вот такой вид Сейчас маленько пройдем Подальше И будем пробовать рыбачить Такая большая у нас река Томи Маленько, конечно, мы оказались не там, где хотели. Но дорога нас единственная привела сюда. Идти очень сильно устали. Надеемся на большой улов. Итак, друзья, дошли мы отбурили, лунки вот Обновили луночку вот таким. Йоршиком. У друга у моего только что сошел большой. Окунь, оторов мормышку. Рыбачим дальше. На этом месте мы первый раз сильно мест не знаем. Сейчас поисследуем здесь по рыбачу. Основная масса метров за стол от нас рыбачит. Мы пока решили туда не ходить, а попробовать здесь поближе. Глубина здесь небольшая, метр-полтора. Ловим на мотыля. Балансиром попробовали, не получается. Руку не хочет отзываться. Вот, друзья, поменял очередную лунку. Вроде сейчас была поклевочка. Сейчас попробуем вытащить. Продолжаем ловить уклейку. Вот сел поудобнее, чтобы в камеру было все поклевочки видно. Уже сменили, поставили маленькие мормышки. А уклейка все равно. Долбит, долбит и не засекается. Такая вот рыбалочка сегодня у нас. Интересно, Вот так, дорогие друзья, подул сильный ветер И мы решили залезть в палатки Чтобы рыбалка происходила комфортно Мой друг Александр Завел свою супер-пупер печку Даже здесь слышно, как она его греет он уже разделся, уже зовет в баньку. Ну а мы продолжаем ловить уклейку. Палатки, конечно, намного комфортней. Вон Александра поймал уже рыбку. В прямом эфире пойманная рыбка. Вот таких мутантов. О. Санька решил, шпроты не сказал не будет делать, а сделает себе котлеты. Любит он котлеты из уклеек очень сильно. Так что так Привет, передаю Андрею Гетто, там работает, сидит. Тоже хотел поехать на рыбалку, но не удалось ему сбежать с работы, как в прошлый раз. Ну, все, рядко. В принципе можно ловить на одну удочку он саня рыбач на одну удочку и такой же результат сконцентрирован на одной удочке а тут смотришь на два кивка и половина поклевки теряешь. Фу, в палатке уже стало тепло. Даже жарко, я бы сказал. Вот еще одна рыбка вам в прямом эфире. Стандартик, вот такой стандартик. Потом этот стандартик мясорубку. Перекрутить. Луч. Лучка маленько добавить. Маслица и на сковородочку. Но это, наверное, Александр уже сам снимет свой фильм. Как он делает котлеты из уклейки. А рыбка клеет и клеет. Пробовали ставить мотыля в ловить, но безуспешно. Ловим на опарыша. Вот еще рыбка одна. Ну, в принципе, уже результат будет понятен. Рыба будет в основном вся такая. Наверное, даже не в основном, а просто вся такая. Мелковатая уклейка. Не, ну для уклейки это, конечно, размер нормальный. Сане даже понравилось ловить таких. Вот мы вышли подышать свежим воздухом. Сзади меня вот рыбаки сидят в палаточках. Вот наши две палатки. Саня. Саня, скажи что-нибудь для канала. Он серьезный. Санька. вот его дом вон в углу стоит чудо печка его Г... коптильно блять его не коптильная а это горелка. горелка вот так он сидит на варежках все растаяло у него уже его. рыбка там такой у него дом Извините. вот мой домик Вон у меня уже там на крючке рыба сидит на этой удочке здесь поклевывает вон мои вот так сидим и рыбачим такой вид хорошо на улице тепло ладно поду дальше ловить рыбу вот александр прям поймал рыбку он очень доволен котлеты сегодня ему точно удаются Вечером жена ему сделает котлет Красотища Все, друзья, вот так и закончилась наша рыбалка с Александром Ловили мы уклейки Общий вес составил 2 килограмма 200 грамм Уже километра два в пути мы по обратной дороге к машине идем Решили маленько отдохнуть. Сейчас пять минут передыха и дальше до конца до машины. Все, подписывайтесь на мой канал, поддерживайте меня, ставим лайки. Всем пока-пока.